Всем привет и давай сразу к делу! Знал ли ты, что в твое iOS-устройство встроена читалка? Если нет, то чтобы привести ее в действие, тебе нужно зайти в настройки, основные, универсальный доступ, речь и включить ползунок напротив опции проговаривания. Дальше выбираем определенный текст, отрывок, статью или что там у тебя, выделяем то, что нужно зачитать и включаем проговаривание. Чтобы остановить чтение, делаем все то же самое с выделением текста, но уже нажимаем на параметр пауза. Если вон такая штука, как лупа. Активировать ее можно в том же универсальном доступе. Включаем нужный тумблер, три раза быстро нажимаем на клавишу домой и получаем виртуальную лубу прямо с нашего смартфона. Интересно, что используя различные фильтры, можно сделать даже что-то наподобие прибора ночного видения, к примеру. Скачивать PDF-файлы и zip-архивы на iOS можно и даже нужно. Для этого скачиваем браузер Google Chrome и, если нам необходимо скачать какую-либо книгу и загрузить ее в системную читалку iBooks, то в поисковой строке пишем название и в конце добавляем три волшебные буковки PDF. Ищем нужный ресурс, скачиваем файлик и выбираем в какой программе его нужно и можно открыть. С zip архивами ситуация обстоит ровно таким же образом, только на iOS 11 с помощью системного приложения файлы. Распаковать архив из Google Chrome можно вообще без каких-либо проблем. Многие спрашивают меня, почему я пользуюсь Telegram. Во-первых, это крутой и удобный мессенджер, во-вторых, есть множество каналов с полезным контентом. Мои старые добрые знакомые из сервиса HMV недавно, кстати, сделали свой канал с лучшими приложениями с эксклюзивным функционалом, которых нет в App Store. Помимо ВК с паролем в старом дизайне и программ для скачивания музыки из ВКонтакте без ограничений, можно скачать и платные приложения, как Майнкрафт, Каткьют ПРО и другие абсолютно бесплатно. Ну а больше приложений от того же сервиса можно найти на официальном сайте. Все подробности в описании под этим роликом. Думаю ты бы хотел попробовать управлять своим устройством иначе, не так ли? Чтобы властвовать своим смартфоном или планшетом при помощи головы, нам нужно в пункте универсальный доступ зайти в раздел виртуальный контроллер, переключатели, добавить новый, камера, движение головы влево или вправо, выбрать действие, в моем случае пункт управления и активировать виртуальный контроллер. Функция не особо полезно в повседневном использовании, но как фан с друзьями сойдет на отлично. Последняя фишка подойдет для владельцев с iPhone 6s и выше. Если вы загружаете сразу несколько приложений из App Store и одно из них нам нужно установить первее. С стек, сильно удержите иконку нужной программы и выберите параметр «Приоритизировать загрузку». Подписывайся на канал, чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента об Apple и не только. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, до новых, пока!